Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы рассмотрим с вами устройство, принцип действия и настройку машины А1 БМШ мокрого шелушения зерна. Машина мокрого шелушения зерна предназначена для мойки зерна, отжима и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 что достигается в результате обработки зерна водой с последующим отволаживанием. Первичное увлажнение зерна примерно на 1,5-2% с одновременным шелушением поверхности зерна в машинах мокрого шелушения А1БМШ позволяет снять дополнительно около 0,1% оболочек. Машина мокрого шелушения А1БМШ состоит из следующих основных узлов – корпуса, станины, ротора, сетового цилиндра и привода. Корпус 22 выполнен из чугунного литья. С помощью трех пустотелых стоек 20 он соединен с чугунной траверсой 8. Корпус траверса и стойки образуют станину машины, к которой крепятся все ее функциональные узлы. Сверху траверсы болтами прикреплена стальная крышка 6, которая с траверсой образует кольцевой канал для разгрузки зерна. На крышке размещены верхний подшипниковый узел 4 и кронштейн для крепления электродвигателя. Снаружи пространство между корпусом и траверсой закрыто кожухом 23. Основной рабочий орган – бичевой ротор. Он состоит из сплошного стального вала 24, на котором закреплены 5 чугунных розеток 25. К розеткам болтами крепится 10 вертикальных стальных пластин, бичей, 11. Внизу бичи соединены стальным кольцом. На каждом биче имеется 15 гонков, 13, 14, согнутых в виде уголка. Гонки установлены под углом 40 градусов к горизонту. И служат для транспортирования зерна снизу вверх. А также для отбрасывания его к сетовому цилиндру. Гонки четырех нижних рядов выполнены из нержавеющей стали. Остальные из стали 45. Вверху на пяти бичах прикреплены чугунные лопатки 5. Которые направляют зерно в выпускной патрубок. На нижних гонках 14 установлены регулируемые пластины. На двух нижних розетках внутри бичевого ротора имеется по 5 гонков, с помощью которых зерно, находящееся в центре машины, возвращается в рабочую зону. Нижняя часть ротора на высоте 300 миллиметров, вращается в кольцевом канале между стенками внутреннего 18 и внешнего 19 цилиндров. Это моечная зона. Уровень воды в ней изменяют установкой съемных крышек сплошной или перфорированной. Избыток воды сливается через верхний край внутреннего цилиндра 18 и через отверстие в съемной крышке. Вал ротора вращается в верхнем 4 и нижнем 17 подшипниковых узлах. Сферический роликовый подшипник верхнего подшипникового узла воспринимает радиальные и осевые нагрузки ротора. В нижнем подшипниковом узле установлен сферический шариковый подшипник, воспринимающий только радиальные нагрузки. После сборки ротор обязательно подвергают динамической балансировке. Ситовой цилиндр 10 состоит из двух полуцилиндров, которые соединены болтами с помощью двух регулировочных планок. На поверхности цилиндра выштампованы чешуйчатые отверстия размером 1,1 на 10 мм. Сетовой цилиндр установлен открытой частью чешуйчатых отверстий по ходу вращения ротора. Между кожухом 23 и сетовым цилиндром 10 образован кольцеобразный канал, через который удаляются отработавшая вода и отходы. Для удаления оболочек предназначено смывающее устройство состоящая из аппарата управления 7 и разъемного пластмассового трубчатого кольца 9 с двумя рядами отверстий. Аппарат управления состоит из мембранного вентиля с электромагнитным приводом, фильтра и опорного вентиля. Управляется смывающая система с помощью реле. Привод ротора осуществляется от асинхронного электродвигателя 1 через креноременную передачу 2. Электродвигатель установлен на поворотной плите, которая шарнирно связана с кронштейном крышки машины. Натяжение ремней производится поворотом плиты. Технологический процесс мокрого шелушения зерна осуществляется следующим образом. Зерно и вода одновременно подаются в приемный патрубок. Зерно подхватывается гонками и поднимается вверх, последовательно проходя зоны мойки, отжима и шелушения. После обработки лопатки верхней части ротора выводят очищенное зерно в патрубок. В процессе обработки зерно многократно отбрасывается гонками и ударяется о внутреннюю поверхность сетового цилиндра. В результате ударного воздействия и интенсивного взаимного трения зерен происходит очистка их поверхности от минерального загрязнения, надорванных оболочек, частиц зародыша и бородки. С поверхности зерна удаляется избыточная влага. Отходы проходят через чешуйчатые отверстия ситового цилиндра и падают вниз. А частицы, осевшие на внешней поверхности сита и корпуса, периодически смываются водой и выводятся вместе с основной массой отходов через кольцевой канал между конусами 15 и 16. Отработавшая вода из моечной зоны выпускается через внутренний конус 15. Эффективность работы машины А1БМШ по данным испытаний оценивается увлажнением зерна на процента, количеством отходов 0,1% зольностью отходов 3% процента снижением зольности зерна на 0,05%. Технологическая эффективность существенно зависит от нагрузки, частоты вращения ротора машины, зазора между гонками и сетовым цилиндром, угла наклона гонков и другие. Настройка и регулирование машины А1 БМШ Заключается в следующем. После монтажа проверяют затяжку резьбовых соединений. Направление и частоту вращения вала ротора. Натяжение клиновых ремней. Зазоры между нижними гонками и днищем. Между верхними лопатками и траверсой. При необходимости зазоры регулируют. Затем проверяют расположение чешуйчатых отверстий открытой частью по ходу вращения. При работе машины на холостом ходу не должно быть несвойственных шумов, стуков, вибрации, течи смазки, нагрева подшипников более 60 градусов Цельсия, протечек воды в подводящих трубах. Необходимо проверить интервал времени между включениями смывающего устройства не более 17 минут, и продолжительностью подачи воды не более одной минуты. Пуск и остановка машины производится без зерна. В процессе наладки машины под нагрузкой необходимо отрегулировать вентилем подачи воды в зону мойки так, чтобы ее расход по ротометру 12 составлял около 0,2 литра на 1 килограмм зерна. Положение поплавка ротометра 40-42 деление шкалы. Уровень воды в моечной ванне устанавливают в зависимости от приращения влажности в машине А1 БМШ. Контролируют эту величину лабораторным анализом влажности зерна до и после машины. Если превращение влажности недостаточно, в моечной зоне устанавливают сплошную съемную крышку, повышая тем самым уровень воды. При высокой влажности зерна используют крышку с отверстиями. Отличительной особенностью машин мокрого шелушения является совмещение функций мойки и шелушения зерна, причем обеспечивается большее, чем в моечной машине, снижение зольности. Практически такое же увлажнение и меньшее травмирование зерна, небольшой удельный расход воды и, соответственно, меньшее количество моечных вод. Техническая характеристика машины А1БМШ представлена в таблице на слайде. Производительность машины не менее 5,2 тонн в час. Расход воды на мойку 1200 литров в час, на смывание шелухи 300 литров в час, на увлажнение не более 2%. Мощность электродвигателя 11 киловатт, габаритные размеры 1 метр 90 сантиметров на 1 метр 30 сантиметров на 2 метра 35 сантиметров масса 1,7 тонны мы рассмотрели с вами устройство настройку и регулирование спасибо за внимание вы также можете ознакомиться с другими видео которые посвящены описанию устройства и настройки оборудования пищевого производства Подписывайтесь на мой канал, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!